Обычный постный фасолевый суп может быть очень вкусным. Не верите? А зря. Воспользуйтесь этим рецептом и проверьте. От тарелки такого супа не откажется никто, даже мясоеды. Полезный, ароматный суп. Бобовые очень важны и полезны. Их следует включать в свое меню, особенно зимой, поэтому предлагаю приготовить вкусный, полезный, питательный и ароматный суп пюре из фасоли с пикантной заправкой из петрушки. Готовится суп легко, но не очень быстро. Хотя процесс приготовления можно ускорить, используя консервированную фасоль, готовим. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Фасоль замочим на ночь в холодной воде, затем промоем ее, выкладываем в кастрюлю, добавим одну морковь, стебель сельдерея, луковицу, помидор, лавровый лист, заливаем водой и варим до готовности фасоли. 2. Когда фасоль сварилась, выбрасываем овощи, оставляем фасоль с овощным бульоном, очистим вторую луковицу и чеснок, мелко нарежем и обжариваем пару минут на оливковом масле. 3. Добавим натертую морковь. 4. И нарезанный стебель сельдерея. Добавим соль и молотую зиру, обжариваем минут 7-8, до мягкости. Подписка на канал! Гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Добавляем к обжаренным овощам фасоль. 6. И примерно половину бульона. Оставшийся бульон используем позже. Будем им регулировать густоту супа. Даем супу покипеть пару минут. 7. Для заправки мелко нарезаем зелень петрушки, чеснок и перчик чили. 8. Добавим щепотку соли, лимонный сок и чайную ложку оливкового масла, и все вместе хорошо растираем, пусть вкусы и ароматы перемешаются. 9. С помощью погружного блендера превращаем суп в пюре, доливаем бульон, если необходимо. 10. Разливаем по тарелкам и добавляем острую и ароматную заправку из петрушки. Вкусняшки, подписавшимся! Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Фасоль белая 200-250 грамм. Морковь 2 штуки. Лук репчатый 2 штуки. Сельдерей 2-3 штуки. Стебли. Помидоры 1-2 штуки. Чеснок 2 зубчика. Зелень петрушки 1 пучок. Лимонный сок 1 чайная ложка. Оливковое масло 2-5 столовые ложки. Лавровый лист 1 штука. Зиромолотое 1 щепотка. Перец чили. 4 штуки. Соль 1 чайная ложка. По вкусу. Количество порций 4-5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи!